الحمد لله الحمد الذي جعل صلاة الجمعة من شعائر الإسلام وفرضها على أمة محمد عليه الصلاة والسلام لتكون مكافة للذنوب ومتعة الآثام نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسيدنا محمد نبيه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وولاده وزوجه واصحابه وحلفائه الراشدين المرشدين المهدين من بعد ووزرحنا في عهد خسن على الأيمة المؤمنين حضرت أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقاتي الصحابة والتابعين ورضوان الله تعالى المجمعين أيها المؤمن الحاضرون اتقوا الله واطعوا إن الله مع الذين اتقوا Валладина Хумахсинун, Коллаху Таулаф Гигатеби Хли-Карим, Астауза Билла, Бисмиллахи Рахмани Рахим. Так вот, джей, эком Расулум, мин Фуйцком Разиз, ралихи ме ранитум, харис, на аликум, мин нирауфу Рахим, садак Коллаху нирадим. Так вот, Расулулу, Саллаху, Мали, Вассаллам, Прибегаю к помощи Аллаха от побитого камнями сатаны, с Аллаха всемилостивого и милостивейшего. Аят, который был прочитан из Суры Теубе, 128 стих, где Всичнелла говорит, «Воистин к вам пришел посланник, мин энфусикум, из вас, то есть не ангел и не джин, человек, такой же, как вы, человек, и он сострадателен и милостив к верующим, когда они находятся в тяжелой ситуации, в каких-то проблемах. То есть он очень переживает и сострадательно говорит Всевышний Аллах Сури ссоре Таубе. Поэтому сегодня мы расскажем часть всего лишь из его жизни, и именно примеры связанные с его милостью и состраданием. И хадис, который был прочитан, и, не -да -салата уриду и где пророк говорит, «Воистину я люблю намаз начинать с длинных сур, то есть именно идет речь про кераэт. Когда мы стоим на каяме в религии, в изучении книг нужно быть внимательнее в несколько раз. Поэтому обратите внимание, сейчас что скажу, в намазе самое важное место это кям, это кираат, Когда человек стоит и читает от Коран – это самое важное место в намазе. То, что вы сейчас думаете, Сажда, это не самое важное, а самое близкое место к Аллаху. То есть слова разные. Если на этот человек не обращать внимания, то он не сможет достичь тайн религии. Как на примере «супруг он главный, а супруга она важная» то здесь слова имеют огромное значение. Ближе находимся мы ко Всевышнему, ближе – это в садждя. это самое ближе, ближайшее, ближайшее время. Место не скажу, потому что, чтобы не поняли, что Всевышний находится там, где мы садждя делаем. То есть нету места. Поэтому говорю «ближайшее время» когда мы именно в этом положении, мы находимся очень близко. А каям важный, самый важный. Поэтому в намазе, как в этом изречении, как право говорит, я люблю, чтобы намаз был длинный в плане каяма, в плане чтения. Некоторые читают маленькие суры и долго находятся в садждах. Здесь важное место он пропустил, а самое близкое место он уделяет огромное время внимание. Вот здесь вот нужно включить логику, мышление и знание. Если вы зацикливаетесь, правда ли в этом или нет, правда в чем? Правда в том, что в ты говоришь субхана рабиля арля, а субхана рабля аля, а субхана раби а Это зикр». А в каяме ты читаешь аяты Священного Корана, то есть его слова. Вопрос, что важно? Его слова, которые он не спасал 23 года пророку, Коран, который мы называем, либо зикар. Конечно, важно Коран. Это источник нашей жизни, источник как раз всего. Поэтому чем больше читаешь аятов в каяме, тем важнее, нежели находиться... 5 минут вся а в каяме всего лишь я каусер прочитать. Поэтому лучше всего прочитать длинные суры в каяме, нежели вся И что дальше говорит пророк? Я люблю, чтобы каям, кайраат был длинный. Но фаэсмау букаэссаби. А я слышу плач ребенка. Хадис он маленький, поэтому я читаю только три слова, а дальше объясняю, чтобы вы понимали, что в изречениях есть много чего, что не сказано. Например, пророк читал Коран, длинные аяты в намазе, и слышал, что ребенок плачет. Вопрос, где он находится, об этом в хадисе не сказано, но мы должны догадаться, что это явно в мечети. То есть... Не дома, а именно среди народа, среди населения, в коллективе. Далее он говорит, «Фауха фифо дати ваджди уммихи бихи». Далее он говорит, «Я...» Под... Подумав, что мама усадшего ребенка будет переживать, говорит пророк. Опять же вопрос, значит, ребенок пришел с мамой, находится в одном мечети, в одном здании с пророком. Явно не одни, явно джамарат, но факт, что она в мечети. У нас же некоторые люди говорят, почему ты пришла в мечети? Женщина говорит, у нас, говорит, это запрещено. Почему пророка не, не запрещено? Пророк говорит, я услышав, как ребенок плачет, и что мать этого ребенка будет переживать, «фа фифу Хафиф, я облегчал намаз», — говорит. И на одном Хадисе, у кого есть логика мощная, можно сделать кучу выводов. Первый вывод, что женщине можно ходить в мечеть. Где-то, может, нельзя, а в мечети пророка это было разрешено. Второй вывод, с ребенком можно ли ей ходить? Да, потому что пророк ей замечание делал, а наоборот, что сделал, он услышал. У нас некоторые говорят, в намазе я ничего не слышу, никого не вижу. Такой прям богобоязненный. А если открыть книги фикха, где говорится, что если ты в намазе стоишь и слышишь, как кто-то тебя зовет на помощь, ты должен ему помочь. Правда, надо смотреть на какой намаз. На фарзе стоишь или на нафиль. Потому что есть намазы, которые разрешается портить, есть намазы, которые запрещаются портить. Вопрос, как ты услышал, как кто-то зовет на помощь, если ты в намазе глухой не мой? Поэтому вывод делать, разрешается ли, что ты в намазе должен быть только сосредоточен на Аллахе? Да, это правильно, разве это возможно для нас? Поэтому уши все равно слышат, как и уши пророка. Грех ли это? Нет. Пророк услышал, как ребенок плачет, и он что говорит, сделал? «Фа «Я облегчил намаз». Говорится, что в Намазах утреннего Он бывало, что читал даже файлак Инес. Кто-то может подумать, разве такие маленькие сури в Намазе можно читать? Это же перед Всевышним как-то обидно. Фалак Инес прочитал, Салям дал, на часы посмотрел, минута прошла, минута на Намаз, а все остальное время на Дунья. Разве так можно? Кто-то может сделать вывод. Вывод неправильный. Раз порок читал Фалак Инес, значит можно. И плюс... Он говорит, я облегчил из-за того, что мама услышала бы звук слезы ребенка. Но вы скажете, тема намаза, что ли? Нет, тема называется «Милость пророка». То есть здесь, в этом примере, мы видим, что он был настолько милостив к людям, о пророке Всевышний Аллах в говорит, что он милостив и сострадателен, что даже в намазе, из-за женщины он совершал намаз покороче, то есть читал короткие суры из-за женщины. Но при этом он женщине говорил, вот из-за тебя я прочитал маленькие суры, а хотя, хотя желал длинные суры читать, поэтому он ее и не критиковал. Мы видим отношение пророка к коллективу, что и в образовалась образовалось, в науке фикх, что имам должен смотреть не только на себя и то, что он выучил в плюс, еще должен смотреть, кто за ним стоит. То есть, если есть дети там, если пожилые, есть у кого тахарат, там висит на ниточке, что он может испортиться. Соответственно, им на это все ориентируясь, планирует, что читать в намазе. Поэтому является условием до намаза. Определить, какие суры будешь читать. То есть не только когда так без Аллах, Аллаху так, сейчас, наверное, буду читать фадакт, нас, поэтому надо до тегбира уже определить, что я буду читать на МС. То есть определенность должна быть уже. В изречениях, также и в священном Коране, есть слова, где в русскоязычных вариантах, наверное, видите, как слово должен. И можно ли делать вывод, что слово должен означает, что это обязательно фарс? Здесь, конечно, из Мархамета тема, тема милости отходим, но здесь нужно сделать такое вот объяснение по поводу этих слов «должен». В Коране Всевышний Аллах говорит «кушайте и пейте, но исров не делайте». «Кушайте и пейте» – форма повелительного наклонения, то есть вид слова приказное «кушайте». Аллах говорит, хотите, кушайте, хотите, нет. Не говорит, кушайте, говорит. Вопрос фарс, ведь он приказывает, кушайте, пейте. Ответ, это не фарс. Хочешь кушать, кушай, хочешь не кушать, не кушай. Вывод, любое предложение в форме повелительного наклонения фарзом быть не может, нужно учиться. В хадисах это тоже есть, когда читаете изречение пророка, где написано, что ты должен, мусульманин должен, тоже нужно смотреть на объяснение ученых. Слово «должен» в данном контексте означает фарс либо мубах, как в слове «кушайте и пейте». Это мубах. Хочешь – кушай, хочешь – не кушай. Это мубах, то есть нейтральное действие. В хадисах то же самое присутствует. Например, например, хадис по поводу того, что пророк иногда не приходил на Намаз. То есть, чтобы э, сподвижники, увидев, что пророк не пришел, сделали вывод. Потому что порок прекрасно знал, что от увиденного и услышанного сподвижники будут делать выводы. Так же, как и мы, услышав, увидев, делаем определенные выводы. Поэтому вопрос не просто, правильно ли ты выбор, э, делаешь правильный вывод, Вопрос еще, как это предоставляет тот, кто дает знания. В данном случае пророк. Поэтому по поводу слов где-то фарс, где-то мубах, вот, например, в слове по поводу мисвака пророк говорит, что если бы вам не было затруднительно, я вам приказал бы использовать мисвак. Здесь хадис, конечно, про фиг, но тема все-таки из нашего бараза это милость пророка. Указ, что он именно знал, что если он прикажет миссваком пользоваться, то мы будем обязаны миссваком пользоваться. А у нас в России найти миссвак не очень просто. Надо ехать в Уфу, покупать. А там, где жил пророк, можно было просто выйти и сорвать с дерева и все. Мисок у тебя в руках уже есть. Поэтому вот он говорит, если бы не был бы затруднительным, я приказал бы вам. То есть он указывает на то, что он переживал за нас, был состателен, поэтому так и сказал. Поэтому из всех хадисов можно делать много-много выводов. Вопрос только кто, как имеет мышление, чтобы получить большее знание. Потому что из одного хадиса из одного аята в толкованиях пишут минимум по четыре смысла и соответственно кто будет это любить он будет совпадать к хадису от колыбели до могилы учиться будет совпадать плюс будет совпадать аяту где говорится про размышление и в результате Аллах говорит для альлякум, то есть возможно вы спасетесь, возможно вы будете богобоязненными, возможно вы преуспеете. То есть вывод таков при выполнении данных условий. Поэтому тема нашей это милость со стороны Пророка, именно выбрали эту тему по какой причине? По простой причине, что в детстве в СССР у парней на стенах висели у кого-то команда с изображением Шварцнегера, у кого-то Вандам с двойным ударом, у кого-то Джеки Чан с каким-то же фильмом. То есть у всех был какой-то пример подражания. У детей, конечно, сейчас тоже есть эти же. Подобные вещи, но у них выдуманные, то есть из мультиков, из мультиков, из комиксов. Поэтому задача наша, родителей, им рассказывать именно про качество Пророка. Здесь не цель его изображение, одежда, походка, тело, мускулы. Здесь именно важно внутренние составляющие, то есть его сторона как милость и мягкость. Поэтому мы видим, что он и в намазе, когда даже плакал ребенок, он об этом размышлял, думал, не критиковал. Плюс вне намаза еще есть много случаев, и вот один из них, например, когда сломали зуб, когда кидали ему и грязь, и колючки кидали, он никогда не мстил, то есть качество верующего в на примере нашего пророка, который является образцом. Это то, что у мусульман отсутствует мстить. И в плане того, что когда кто-то кому-то задолжал, но не вернул долг, или же кто-то кому-то стукнул, но не попросил прощения, в адрес мы должны помнить действия пророка. Пророк делал дуа таким людям, от которых шло вред. Он говорил, что «Полах тебе дал хидаят», то есть «Правильный путь». Так говорил Пророк, соответственно и мы так должны и копировать. Это опять слово "должны". Опять нужно вывод сделать. Это фарс, мубах, это Что такое "должен"? Плюс был случай, когда к Пророку пришел один бедуин с деревни. Бедуин пришел и дернул его за рубаху. И воротник очень нанес боль на шею пророка. Увидя данное действие этого бедуина, спадинники встали и хотели его на месте же наказать. Потому что спадинники очень сильно любили пророка и готовы были буквально, как говорится, порвать, как у нас говорят на улице, любого, кто к пророку подходит вот с таким именно движением. Но увидев этого, пророк сразу сказал, кто меня слышит, пусть не отделяется от своего места. То есть кто где стоял, кто где сидел, чтобы сидел на месте. Кто меня слышит, кто слышит мои слова, пусть не двигается, сказал пророк. И этот бедуин говорит пророку, видишь моих двух верблюдов? Заметьте, да, он не говорит, не здрасте, не привет, а сразу с таким высоким тоном. И не пожалуйста окажете по помощь, там, прошу, а сразу, видишь моих двух верблюдов, я хочу, чтобы ты их накормил и напоил, так как эта еда не твоя и не твоего отца, указывая на имущество казны. И вот на это действие спадежники, хоть и встали на порог, их успокоил, чтобы они сидели, не двигались, и повелел спадежнику, Вводил, определил с чтобы тот принес все, что хотят есть, пить данные верблюда этого бедуина. То есть, опять же, мы видим мягкость пророка в адрес того, кто как заолим пришел к пророку, а он на это как отреагировал. И также очень много примеров есть по поводу пророка, где... Он был милостив не только к верующим, к неверующим, даже к тем детям. Например, известный его премный сын, который он вырастил, приутил. И пришли к нему родители, настоящие родители. Но этот мальчик выбрал пророка. То есть, поэтому эту историю вы можете прочитать сами, как пища для размышления. Поэтому цель, чтобы больше изучить именно его сторону милости, Здесь в теме милости очень важный момент уделяет у нас, забирает наше внимание это дети, когда ведут себя очень некорректно. И здесь родители должны помнить этот момент, что когда к ним приходят с улицы, то они вспоминают, а, пророк был милостив, надо быть милостивым к этому человеку. Это на улице. Но как только родители дома не забывают эту тему и буквально лупят детей из-за того, что они совершают некоторые, некоторые нехорошие вещи. То есть при этом родители забывают, что ребенка всего лишь два годика, три годика. У кого-то iPhone утопил в туалете, трехлетний, и он его там лупит. И вот здесь вопрос, почему родители не вспоминают, что пророк был сострательным. На улице он вспоминает когда к нему приходят взрослые люди, неверующие, он стоит и говорит, так, пророк был я должен быть сострателем. И он ведет себя мягко и корректно с этим неверующим. А с ребенком, здесь он тоже должен сказать, что сострадание пророк имел, и я должен. Ну, ладно, 300, конечно, он похоронил тысяч, ну и ладно, Всевышний дал, Всевышний забрал. То есть он должен и здесь вспомнить в адрес ребенка и в адрес супруги, то же самое, если она какие-то действия показывают некорректные, и в адрес супруга. Именно это качество милости как раз мы видим в пророке и в, и в Абу-Бакр ас который был копией пророка, когда даже есть история, когда на пророка шли мушрики, а Бакр буквально на коленках просил, просил чтобы... чтобы не трогали пророка, а вот с ним все хотят, все, что хотят, все пусть делают. Представьте, да, мужчина стоит, э, вот представьте, да, если вы с пророком, вы что будете делать? Вспомните, так, у меня айкидо, дзюдо, черный пояс, плюс че дрался в школе, еще этого порвал, того порвал, за пророка тоже буду рвать. А Абакр ни разу не встал с кулаком, на коленке. То есть мы видим, опять же, тему сострадания у Абакра Сыддых, он копия пророка. Поэтому сегодня как раз пятница, и у нас приближается Пурбан. тоже будут темы, где Всевышний будет испытывать в теме сострадания милости, так как каждый год наблюдается, когда много людей образуются, некоторые моменты, где нафс кипит, поэтому будьте внимательными, сострадательность – это качество пророка должно быть и у нас. Будет у нас, аль значит, мы на правильном пути, если мы этого забываем, значит, мы отходим от Суны пророка. Алина, я не знаю, что ты можешь